Нам громких тостов Не надо бокалов Злона Не в радость нам эта Водка, что в Кружках у нас сейчас Останутся В памяти наши забленные Батальоны И погибшие наши Ребята всегда Будут жить среди нас Останутся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 земле афганской, под чужим неласковым небом Родилась наша крепкая дружба и в бою выручала не раз За нее первый тост поднимем и поделимся солью и хлебом Уже вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас за нее первый тост поднимем И поделимся солью и хлебом Уже вечная будет та дружба Здесь навеки связавшая нас